Здравствуйте и добро пожаловать на четырехминутную презентацию Crowd One. В первую очередь хочу напомнить вам о нашем отказе от ответственности. Мы не являемся инновационной торговой или криптовалютной компанией. Сотрудничая с нами, вы берете на себя полную ответственность за свое финансовое положение. Теперь давайте кратко поговорим о том, чем является Crowd One и в чем заключается миссия компании. Наверняка вы слышали о компании Alibaba. Я привожу пример Alibaba, чтобы объяснить, чем мы занимаемся. Я также буду ссылаться на такие популярные компании, как Uber или Booking.com. Какова основная цель этих трех платформ? Три этих бизнеса объединены одной общей чертой. Каждому из них нужны клиенты, которых привлекают, используя различные способы. К примеру, вход идут Google Ads, реклама по ТВ, в журналах и на билбордах. Можно себе представить, как много денег тратит каждая из этих компаний на рекламу. Что в ответ на это делают потребители? Реклама и платформа Alibaba побуждают клиентов покупать товары, то есть тратить деньги. Что происходит после? Компания доставляет клиенту покупку, а платформа Alibaba получает небольшую комиссию. Когда клиент заказывает такси на Uber, тот получает деньги. Если клиент бронирует гостиницу на booking.com, часть потраченных им денег получает платформа. Эти простые примеры показывают, как работает данная схема. Реферальные платформы — отличный тип бизнеса, функционирующий без особых проблем. Алибаба не владеет ни одной из торгующих на платформе компаний. Она просто дает продавцам возможность реализовывать свои товары на рынке. Подобным образом Uber не владеет ни одним из автомобилей, а Booking.com — ни одним из отелей, представленных на сайте. Итак, основная суть этого типа бизнеса ⁇ простое направление клиентов к поставщикам продуктов или услуг. Наконец, мы готовы познакомиться с Crowd One. Что такое Crowd One? Crowd One активно использует сетевую индустрию для создания собственной толпы клиентов. Иными словами, мы создаем клиентскую базу. Как мы это делаем? При помощи сетевого маркетинга. Почему? Потому что это лучший способ привлечь клиентов, позволяя другим компаниям зарабатывать деньги. «Крауд One» предлагает разнообразные продукты и услуги. У нас есть собственное потрясающее турагентство, похожее на booking.com. С его помощью вы можете забронировать отель или тур, а также получить гарантию лучшей цены. «Крауд One» — это не только туристическое агентство, но и образовательная платформа. Как вы знаете, базового образования недостаточно для того, чтобы достичь успеха. Если вы хотите стать по-настоящему обеспеченным человеком, вам придется потратить время и деньги на получение дополнительного образования, выходящего за рамки традиционной системы обучения. Мы также предлагаем партнерскую систему AffilGo и игорную платформу онлайн, на которой размещаются такие популярные игры, как Blackjack, Баккера, Покерная рулетка и так далее. В скором времени планируется запуск платформы Mixter, на которой будет размещено большое количество социально-сетевых игр. Наша платформа предлагает клиентам уникальную возможность получения всего, что им нужно, в одном месте. Благодаря Crowd1 комфорте собственного дома или офиса вы сможете забронировать отель, получить дополнительное образование или сыграть в игру. Кроме того, не вся прибыль, извлекаемая Crowd One, достается компании Crowd One. Часть прибыли возвращается в так называемую систему вознаграждений Crowd One. Она предназначена для того, чтобы давать клиентам дополнительные преимущества и поддерживать их интерес. Вознаграждения, получаемые на Crowd One, аналогичны милям или баллам. Когда вы пользуетесь услугами авиакомпании, вы накапливаете. Мили. При использовании платформы Cashback вы накапливаете баллы, которые в конечном счете можно конвертировать в деньги. Именно этим занимается Crowd1. Мы используем существующие реферальные платформы этой великой индустрии как образцы для создания чего-то большего. Наша компания стремится предоставлять клиентам не только продукты и услуги, но и реальные преимущества, которые улучшат их повседневную жизнь. Вот что такое Crowd1. Привет! Как идет бизнес? Привет! Бизнес идеально, спасибо! Привет, я директор этой компании, и мы занимаемся распространением программного обеспечения. Мы предоставим вам широкий спектр инструментов, которые позволят вам стать бизнесменом. Мы поможем вам занять свое место в жизни, вы этого достойны. Не упустите возможность. Понято? Шикарно. Круто вышло, брат. Отлично, чувак. Береги себя. И ты. Ну все, все, давайте доделывать. Поторопимся. Краудван – это бизнес-сеть нового поколения. Впервые мы даем людям доступ к новейшим технологиям, чтобы построить бизнес на долгое время. Мы работаем с самыми лучшими и крупными компаниями в сфере электронной коммерции, путешествий, онлайн-игр и модных трендов. Вы можете начать работать без специальной подготовки и начать зарабатывать деньги в считанные минуты. Мы на 100% мобильная компания и самая революционная бизнес-модель, которая доступна людям везде. Каждый может зарабатывать деньги и твердо стоять на ногах. Мы предоставляем самый выгодный бонус. Вы хотели что-то изменить? Это ваш шанс. Стать первопроходцем и изменить будущее навсегда. Выберите понравившийся вам пакет и заработайте как никогда. Как начать? Зарегистрироваться. Перейдите по ссылке или QR-коду, который вам даст ваш спонсор. Как пригласить? Если вы хотите пригласить кого-то, то просто дайте ему ваш код или ссылку. Покажите видео и вебинары. Выберите наиболее понравившиеся программные продукты и продвигайте их. Посещайте вебинары и ивенты, чтобы лучше узнавать про новые программы и зарабатывать больше. Не упускайте момента и добро пожаловать в самую быстро растущую маркетинговую компанию в мире!